Да, инспекция. Ну, что-то мимо пошел. Не захотел подребать. Ну, сходил домой, переобулся, обул сапоги и там эти, стельки, эти, не стельки, а эти. Как они, чулки, да, называются. Это Теплые. В Калошах замерз на речке. Я что там ходить? Вон. Вон парники. Там живу. А тут речка. Так-то одеты ничего. Ну, я замерзли, капец. А. Лодка. Тачка. Вроде все на месте. Никто не спер. Ух ты, уже там лодочник какой-то плавает Все, погнали дальше Что-нибудь ловить Пробую на все Он спиннинг Там удочка, там еще одна удочка Ну там немножко кушков наловил Так Совсем чуть-чуть Солнце только-только вышло вот Там туча вот та, Прошла И вышло солнце поводка вообще шепчет волна нездоровая ветерок не скажу холодный плюс 10 ну неприятный там намного теплее чем вот здесь сейчас я не знаю может туда сгоняю а может загоняю туда 4 километра до Одну дамбу, она, мост, проездная. И вторая дамба, она не проездная. Ну, я имею в виду, под, проплыть нельзя. Вот до нее 4 километра. А сюда, до дамбы, 2 километра. Вот, как-то так. Рыбаков никого, я имею в виду, по берегам. Вот там... Кидала там пару спиннингистов. И все. Остальные кладки все пустые. Абсолютно. Ну, сейчас попробую. Еще покидать. Окуньков подербанить. Короче, отдыхаю. На тачке я привез мотор и бак. И груз. Потому что ее тащить тяжеловато. А вот когда без мотора и без бака без груза ну, намного легче вот такие вот дела все погнал я в закат ну, вот приехал до какой-то вот кладки блин они что-то клюют по крайней мере пытается клевать что-то или мелкое если это можно назвать конечно кладкой вот тут вот деревина упала грохот был такой я аж попутал, я слышал, как она падала в свое время. Сейчас стою без, без груза, грузовым в этом. Ну, вроде не несет сильно. Ну, что-то там дербанит, мелочок какая то Сейчас вот до этого кустика заняю, Так вот по берегу, по берегу проверим. Сейчас она вся рыба, она практически вся под камышом. Так, ну сейчас покидал. Вот здесь вот такая заводеночка. Она вот так раз, и такая заводь, там мелячок. И потом она вот так выходит, и вот здесь вот обрыв идет. Вот, с меляка на обрыв, ну не идет, что-то никого. Но обычно здесь вот две штучки, щучки, вытаскивал. Сейчас тишина, кидал-кидал, никого. Сейчас поедем дальше. Кто-то шалаш построил видно не видно О, слишком солнце отсвечивает прям на берегу из камыша И вот дерево лежит в воде сейчас тут попробую вот грибу такую вот, прогалитина такая да? прокошена берег берег вот он берег а вот у людей сад растет Я не знаю метров 5 от воды деревья там вот огороды, вот, сад, это похоже на яблоки, вот это первая груша, дальше яблоки, вот грибу понад камышом, втихаря, хочу немножко передвинуться, сейчас паузу поставлю, Он еще одна прокошена. вот еще прокошенная, сад продолжается. Вот вообще смородина растет, куст. Дальше березы, вон смородина, ну вот они, вот куст смородины, там смородина, вот так вот, прямо вот 5 метров от берега. Высадили сад, вон шелковица. А вон катер приволокли, не знаю видно, не видно. Не инспекция ли случайно? Катер вижу номерной. Такой вот серьезный. Только что спустили на воду. Сейчас подрибут. Шок чему, почему. Так, один а мой поплавок, а вот он. А у меня что? У меня кушки один крючок. Сеток нет. 5 килограмм не наловил вот так что у меня все нормально мотор <клево> регистрации не подлежит все замечательно вот и ушка растет прямо прямо на берегу и он еще одна высаженная это все посаженные вот еще но это не ушка, это а нет и ушка но она как это не такая дичка <музыка> да инспекция ну, что-то он мимо пошел. Не захотел подребать. Надо рассмотреть, что ловить тут нечего. Как-то так. Идем на закат. За инспектором. Тут, мужики переехал на другое место Тут уже минут на 15-20 пытаюсь что-то поймать два кушка вловил луна вышла но еще не темно ветер перестал дуть полностью Штиль полнейший красота вот. сейчас еще чуть посижу вот так вот пройдусь по над бережком и дальше по ребёнку тут еще попробую, возле этой кладки. А там, там. Может, возле столбов стоят, акуня. Запросто. Что-то вообще на удочку не берет. Накладки здесь походила. Она большая, побродил. Народ он какой-то поставил. Вообще забор по периметру там сараюха стоит практически на берегу. Фонарь. Никого и ничего, он рыба плещется потихонечку, круги на воде, мелочь. И все. Он круги на воде. Там. Короче сворачиваюсь и погнал я, наверное, пока не стемнело домой завтра еще один раз выгребу денечек на воде проведу луна и на этом наверное, закончим рыбалку зато отдохнул как-то так Или я, мужики, скаты и закопал здесь. Пять скатов лежит. Чтобы выезжать на резину. Вот, как-то так. Опа. И лодку не пробивать. Все. На этом, пожалуй, все. Завтра еще раз выскочу. Порыбалить. Ну как порыбалить? приятно провести, мужики, время. Все, всем пока. С вами был Санек. Скоро увидимся.